Иисус предлагал эту воду, жизни вечной, Вода, которая даст тебе то, что ты никогда не будешь жаждать вот этого удовольствия, славы этого мира, денег, позиции, тщеславия, потому что все то, что люди в этом мире достигают, проходит, исчезает. И вы видите, сколько популярных людей, артистов, актеров или там каких-то спортсменов, которые были так успешны, но на пике популярности они чувствуют себя разочарованными, потому что думали так, «А, я сейчас бедный, но достигнув вершины, стану счастливым и достигнув вершины жизни». Чувствовали себя разочарованными, потому что это не то, о чем они мечтали. И многие из них, многие из этих популярных людей, актеров, они даже убивают себя. Это реальность. Они так живут, потому что пока человек бедный, он мечтает получить то, что там наверху люди имеют. Но когда у него получается, те, у кого получается, Подняться они так сильно разочарованы. И начинаются эти наркотики, алкоголь. Начинается вот эта ситуация, когда они идут по пути, который ведет их в погибель. И мир предлагает эту воду, воду, которая всегда вызывает жажду у тебя. Ты пьешь, потом еще хочешь, еще. И постоянно нужно идти куда-то. А Иисус предлагает вечную Воду жизни. Здесь и сейчас она дает жизнь. Сегодня, не вечности когда-нибудь, а здесь, в этом мире, сегодня. То, что Он нам сейчас предлагает, счастье, настоящую радость. Он приносит такой покой, такую радость. Иисус дает такое удовлетворение. Конечно, все это происходит в жизни тех, внутри. Того человека, который пьет эту воду. Это не вне, это не где-то там. Потому что внешность, да, наш видимый мир, да, он ужасный. Мы в нем сражаемся, в этом отвратительном, сатанинском, могу сказать, мире, эгоистичном мире. Люди думают только о самих себе. Тогда битвы есть, проблемы есть. Но когда человек пьет ту воду, которую Иисус предлагает, Духа Святого, этот человек внутри у себя получает огромное удовлетворение, вечную радость, вечный мир. И вокруг он получает возможность побеждать проблемы, побеждать все трудности, когда он переходит, вечность идет в объятии Всевышнего Бога. Да, мои друзья, пример, простой пример. Например, мы говорим uh, по четвергам uh, личной жизни, мы говорим также в среду о душе человека. Душа человека – какая гарантия? Это крещение Духом Святым. Я всегда говорю, если бы я не получил или не имел Духа Святого, я бы не выдержал, я бы не продолжил, я бы уже давно исчез. Мои друзья, Дух Святой – это сам Иисус, духовно говоря, внутри нас. Задумайтесь. Дух Святой – это Дух, который воскрешает и воскресил Иисуса. Представьте, это Дух внутри вас, новая жизнь внутри вас. Она поднимает, она изменяет вас. Это то, что Он делает, и все то, что вы можете делать. Усилия, молитва, посты, все, что вы можете делать, оставить грех, оставить плотские вещи, все оставить, что не нужно, и сфокусировать всю силу, чтобы получить Духа Святого. Когда вы получите, после того вы будете наслаждаться этой жизнью, которую Он нам приготовил. Он сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и с избытком». За то, что Он обещал. Но эта жизнь начинается тогда, когда мы получаем Духа Святого. Когда Он приходит, Царство Божье появляется внутри нас, и все остальное, как Иисус сказал, прилагается к этому. И это произойдет, если у вас, конечно, будет настойчивость и терпение. Это не произойдет за... Один день, понятно, но вы увидите, вы будете жить жизнью, которая отличается, качественной жизнью, которая для всех нас Иисус сказал, «О, если бы народ мой слушал меня!» Но, к сожалению, люди, они непослушны, непослушны. Здесь Бог говорит об Израиле, «Если бы ходил моими путями!» Я скоро смирил бы врагов их. Бог готов. Бог, Он говорит, я скоро бы, я быстро бы это сделал. И обратил бы руку мою на протеснителей их. Но люди не хотят быть послушными. А вы, те, кто говорят, что они верят в Господа Иисуса Христа, но... Ваша жизнь до сих пор не такая, какую вы желали бы иметь. Это потому что у вас нет Духа Святого. Вы, вы верите, но вы не пьете от этой воды, от этого обетования. Вы, как получается, у вас креет, верите, но если бы вы верили всеми силами, всем вашим сердцем, вы давно получили бы Духа Святого, потому что это право тех, кто верит в Господа Иисуса Христа. И когда вы получаете Духа Святого, мои друзья, тогда да, вы по-настоящему становитесь счастливыми. Вы человек по-настоящему счастливый, потому что оно не вокруг счастья, не в материальных достижениях. Счастье находится в наибольшем завоевании. Это достижение Духа Святого, Духа нашего Господа, Иисуса Христа. И кто получает это, получает Отца Сына и Духа Святого в себе. Это вся троица внутри тебя. Как прекрасно это. Но вы знаете, люди предпочитают пить от воды этого мира, от успехов, от удовольствий моментальных которые, могу сказать, эти удовольствия, как мед из скалы, когда люди не могут представить, только они думают, но на, когда ты пробуешь, когда ты вкушаешь его, настолько это сильно. Это, это мед, который из пустыни. Вы знаете, финики, они там в пустынях растут. И Позволяют путникам, которые через пустыни идут, давают им сил, чтобы они продолжили свой путь. И когда люди... Этот нектар божественный, мед, который финиковые пробуют, они чувствуют такое удовольствие... Вы знаете, не могу передать словами, потому что я могу говорить, говорить. Если ты не попробуешь, никак не поймешь. То же самое и Дух Святой. Когда ты получаешь, это не только удовольствие во рту, но это полностью с головы до пят ты становишься самим счастьем. Ты становишься самим благословением. Ты становишься самим источником жизни для того, чтобы помогать тем, кто вокруг тебя находится. Завтра мы продолжим этот разговор, но я вам хочу сказать одну вещь: не приходите на служение, чтобы просто исполнить какое-то для Бога обязательство, а, нужно идти. Нет, если ты так думаешь, а нужно тебе, нет, нет. Иди для того, чтобы всеми силами там у алтаря возложить руки свои на себя или к алтарю приблизиться и сказать, «Отец, вот моя жизнь, я хочу Духа Твоего». Еще до служения, когда служение начнется, ты можешь получить Духа Святого. Это то, что я могу предложить вам. Большего у меня нет. Я могу говорить о том, что Бог со мной сделал в моей жизни. И я делюсь этим со всеми людьми, Открыто, но, вы знаете, мои слова, на самом деле, они ограничены. Я чувствую себя в словах абсолютно нищим, потому что не могу просто достичь словами всех людей. Тогда, друзья, не забудьте нас служение, служение для души вашей, и вы можете наполнить и напитать вашу душу. До завтра, друзья. Всего доброго. Аминь.